Здравствуйте друзья. Небольшое дополнение к ролику «Мороз с овечками» художника Даниэля Вандерпутена. Это видео не должно было выйти на экран, но раз возникают вопросы и рассуждения, то я чего-то не договорил сокращенной версию. Из комментариев. Кто-то предлагал Туман написать другим способом. Кому-то не хватило тепла, теплых красок на стволах деревьев или во всей картине, у кого-то вызывают сомнения холодные цвета, много зелени допустим, со стороны света на стволах деревьев, кто-то не совсем понимает различия между цветом и тоном, а кому-то не хватает овечек, которые есть в оригинале у автора. Все эти вопросы и комментарии я отношу к себе, поэтому попробую разобраться. Как говорится, разложить по полочкам. Первое. Туман бывает плотный, рассеянный, высокий, низкий и тому подобное. Написать картину с воздушной перспективой, или с туманом, можно различными способами. Например, мастихийном, в стиле импрессионизма, используя цвет. Аля прима, показав лишь силуэты объектов. Классическим способом, разбиливая дальний план. Плотный туман, полностью закрывает видимость объектов вдали и тому подобное, то есть можно написать различными способами. В предыдущем ролике, речь шла о морозном тумане, именно на примере картины. Даниэля Вандерпутена, где необходимо приглушить цветные краски. Как уже было сказано, картины Даниэля Вандерпуттена не совсем реальные, чуточку сказочные. Во многих работах присутствует перенасыщение цвета, но повторюсь, это не портит его картины, а наоборот, придает этот сказочный колорит. Это его стиль. Но не во всех его полотнах имеется перенасыщение цвета, а именно полотно с замороженными овечками почти не имеет цвета. Туман убивает цвет. Как и в предыдущем ролике, я покажу цвет и обесцвечивание на его же картинах. Вот пример. Очень цветная картинка. Зацикливаю включение и выключение цвета, превращаю в черно-белый вариант. Смотрите, как явно видно, что после черно-белой картинки, появляется цвет. О тональности картины в целом и о тоне различных по цвету красок речь пойдет речь пока не идет. об этом немножко позже. Вот для наглядности еще один пример другой картины этого же автора, тоже перенасыщенный цветом и то же самое. цвет явно появляется ну относительно черно-белого варианта. Еще раз из предыдущего ролика провожу ту же операцию на картине с туманом. смотрите, цвет почти не включается. Картина как будто остается монохромной. Лишь со стороны света, ну, допустим, на стволах деревьев, появляются цветные краски. В идеале, я бы и их убрал, ну, почти до бесцветности. Но Путен, как автор, решил так. В своем видении, он прав. Цвет со стороны света на стволах деревьев, вот на этом дереве, от зеленоватого до красноватого. То есть, присутствуют и холодные, и теплые колеры. Можно все эти цвета увидеть, подобрать палитру, но нужно ли? Если на мое видение, при таком тумане, я бы их практически обесцветил. Ради эксперимента, я добавил некоторые оттенки теплого или холодного, немного добавил цвета. Невзирая на то, улучшится картина или ухудшится, ради эксперимента не жалко. И вот, когда я мазал, все больше и больше убеждался, даже детализация объектов, не так испортит картину при тумане, как цвет предметов. В сокращенном видео было сказано, что из цветных красок нужно получить оттенки серого, которые разные по цвету, но одинаковые по тону. Почему именно так в определенной картинке, я тоже показал. Повторюсь, потому что туман почти выравнивает по тону все краски любого цвета. Пример. Желтая, намного светлее синей краски. Особенно это видно при обесцвечивании. В природе туман, выравнивает тон, различных по цвету предметов. В живописи краска. Белилы могут выровнять их тон. При необходимости, синюю краску, можно сделать светлее желтый по тону. Смотрите, цвета разные. Перевожу черно-белый вариант. Синий, голубой, оказался светлее желтый. В полной версии фильма об этом не только сказано, но и подробно показано, как это происходит. Еще рассуждение. Можно писать воздушную перспективу и цветом, если погода солнечная или пасмурная, но при этом нет явно выраженных погодных явлений, таких как дождь, туман, метель и тому подобное. Как это делается, показываю на примере художников. Вот та же картина Ивана Шишкина э, «Лесные дали». Погода хоть и не солнечная но и особо ничего не препятствует видимости на большое расстояние, километры. До горизонта читается цвет, только от зеленого постепенно переходит светло-синий в голубоватый. Здесь объекты меняют тональность при удалении, за счет уплотнения воздуха. Если перевести картинку в черно-белый вариант, также в градациях серого, до горизонта читаются все деревья, но по мере удаления, все больше теряют свою видимость деталей. Вот еще пример шишкинской Картины. На ней изображена уже дождливая погода. Смотрите, как сократилось расстояние видимости, и соответственно деревья дальнего плана больше потеряли ощущение своей зеленой листвы. Вернусь еще раз к картине Шишкина лесные дали, чтобы показать, чем отличается цвет, хоть и в градациях серого, от оттенков серого при составлении колера. Еще раз включаю и выключаю цвет картины. Вопрос. На какие предметы, этот цикл, практически не оказывает никакого влияния? Правильно, на серые камни, а точнее, на их верхнюю, более освещенную поверхность. Увеличиваю. Смотрите, даже подпись Шишкина, из черного, превращается в коричневый, потому что там есть, как таковой цвет, а вот поверхность камней, практически не меняется. Тем более, если писать воздушную перспективу, где ее создает туман, то цвет почти уходит к серому. При сильно плотном тумане, мы картину не увидим вообще, ну или вот что-то типа. Эти оттенки серого, обязательно будут иметь какой-нибудь цвет, хотя и еле-еле различимый глазом. Потому что серый колер, составляется из цветных красок. Не путаем с градацией серого, который создается из ахроматических цветов красок, черной и белой. Ладно, по идее, это целая наука. Я в эксперименте с написанием Морозного тумана по картине Путтена, понял и изложил именно это простым ненаучным языком. Насчет того, если кто-то хочет нарисовать ворон, сидящих на ветке или баранов, тут нечего объяснять. Я начал было, но забросил на полпути. Как написать стадо овец или баранов, это тема отдельного ролика. В общем, цвет в живописи играет большую роль но еще большую играет тон любого из цветов, как на примере, что темно-синяя и светло-желтые краски могут быть приведены к одному неразличимому тону, а будут отличаться лишь по цвету, даже если цвет будет слабым. В разных картинах разный подход к палитре. Друзья, всем творческих удач! До новых встреч!